приветствую всех сейчас будет небольшая ремарка по системе экипировки поскольку я упустил небольшой момент и не показал несколько функций во первых давайте я открою виджеты equipment слот я не показал то как снимается экипировка у нас есть нажатие на этот батон он кликет и что у нас здесь происходит у нас идет слот структура нашего батана экипировки идет брек слот структура мы получаем класс и сравниваем если класс а, равен а, пустому классу да ничего здесь не стоит а, то мы ничего не будем делать если не равен мы будем делать Функцию unequip Давайте я ее открою И в этой функции Что у нас происходит Во первых у нас происходит Remove to equip Давайте я открою эту функцию И в этой функции у нас находится Unattach equipment То есть мы снимаем экипировку Да, все эти функции мы делали В предыдущих уроках Но про эту функцию конкретно я забыл рассказать Давайте мы ее откроем и посмотрим, что здесь происходит. Во-первых, мы подаем на input слот структуру, достаем из нее EquipType. По этому EquipType мы делаем switch и в зависимости от того, какой у нас слот. Мы будем снимать экипировку Снимать мы будем следующим образом Мы берем Черректора, Из него мы получаем конкретно э, Какую-то экипировку Да, у нас персонажей, я сейчас покажу У нас есть экипировка различная Скелетал Меши. То же самое, как и в Атаче Мы делали Давайте я открою эту функцию. Attach Equip а, Как вы видите, да, у нас здесь э, происходит event set equipment mesh. И мы на skeletal mesh to equip э, записываем э, наш новый mesh касательно character. да, Что у нас происходит? New mesh мы подаем в слот Skeletal match to equip, соответственно мы его записываем здесь а в снятии экипировки у нас происходит все наоборот у нас есть здесь базовые предметы экипировки да у меня здесь голова у меня здесь руки ноги штаны шлема нет и тело то есть это базовые объекты которые у нас находятся на персонаже если мы увидим да тело голова штаны и ноги я это сделал для того чтобы мы когда снимаем экипировку мы могли вернуться к исходным элементам нашей экипировки то есть конкретно к телу персонажа Поэтому мы здесь будем записывать уже не Mesh из э, нашей слот-структуры, а мы будем записывать э, базовый Mesh, э, который мы указываем в переменных. И делается все так же самое. Мы вызываем, ну давайте я покажу на примере шлема, мы вызываем э, элементы экипировки из персонажа. Вызываем сервер SetEquipmentMesh. Это вот это вот. Event и функция. Так, давайте я вернусь к UNATACH. И записываем, соответственно, базовый mesh. Не тот mesh, который мы берем из предмета, а базовый mesh. С оружием немного иначе, с оружием мы делаем destroy, то есть мы берем weapon слот, у нас есть переменные, и мы удаляем его из мира. В моем случае также это происходит на сервере, мы проверяем, если слот валиден, то мы делаем destroy. И после того, как мы удалили предмет, мы обнуляем эту переменную. И таким образом мы получаем то, что когда мы подбираем предметы, да, и если мы экипируем предмет и по нажатию на предмет по экипировке, он у нас будет сниматься. И также он будет сниматься из персонажа. На этом мы закончим и всем пока.